спиртное влияет на занятие эзотерикой стоит исключать его полностью я считаю что у человека происходит разрыв сердечной чакры когда человек принимает алкоголь дело в том что мы таким образом обманываем свою душу когда человек пьет то ему кажется что он счастлив а когда человек и тем, таким образом душа начинает радоваться. А на второй день, когда человеку становится плохо, то душа наказывает за то, что человек обманывал себя. То есть душа думает, что это он сознанием воспринимает мир как радостный мир, и поэтому человеку хорошо, а на самом деле это из-за алкоголя он радостно мир воспринимал. Поэтому на второй день после алкоголя у человека э, скребутся, э, скребутся кошки и там ему плохо, у него там какие-то драматические элементы. Вообще я хочу сказать, что алкоголь в безумно низких количествах, то есть до трех процентов в жидкости до 2 процентов жидкости до 3 очень полезен вспомним ниши ниши до да? вспомним ниши который в свое время сказал о том что человек он имеет три элемента его организм функционирует по трем элементам метаболизма. Это метаболизм алкогольный, метаболизм солевой и метаболизм кетоновый. И вот он говорил, что для человека очень важно, чтобы присутствовал метаболизм алкогольный. И именно он говорил, что если человек очень поправляется, не может сбросить вес, если у человека там, развивается сахарный диабет второго типа, заболевания сосудов на ногах, то человеку необходимо увеличить количество употребляемого, алкоголе он советовал это делать так он говорил что возьмите обычный спирт э, хорошего качества или алкоголь хорошего качества и разведите его так чтобы был 1-2 процента в литре воды выпейте на протяжении дня этот литр воды заметно похудеете и лучше будете чувствовать себя поэтому такой алкоголь который не вставляет он полезный алкоголь который мы принимаем это обычно удар в печень а печень связана с паранормальными способностями чем хуже работает печень тем хуже способности если у человека очень больная печень, он богатым не сможет становиться, если у человека больная печень, в дальнейшем будет иметь проблемы с глазами, э с агрессией, будет расстраиваться очень сильно. Очень часто я говорю, что печень связана с нашим психическим состоянием, поэтому очищение печени, поэтому поддержка печени, это обычно дает нам возможности быть и моложе, и красивее и так далее. Поэтому храните печень, дольше будете молоды.